Здравствуйте! Факшн 1617 линейка фрирайда, потому что есть парк, есть фрирайд. Про парк мы не будем, там все понятно, там кондитер 2 и все хорошо. Вот, про фрирайд, э, по сути, две модели в разных ростовках и талиях. Э, и они отличаются вертикально. Давайте про них детально расскажу, чтобы вы просто знали, что выбирать и как к ним относиться и как вынимать. У нас есть э, две серии. Это вот эта, она называется 9-5, 11-5, там 10-5. 5, ну по ширине талии то есть 105 95 115 и вот эта серия она называется Chapter, ну и тоже цифры по, по талием. Значит, это две радикально разные вещи. Вот эти, которые 9-5 и Five, это лыжи для продольного скольжения, без заднего рокера, очень жесткие, для такого уверенного мочилого в стиле гиганта, а, для продольного скольжения, с офигенно хваткими контами. Лыжи очень жесткие, очень стабильные на скорости. А, теперь в не работает еще такой известный пацан, как Сэмон Томаттон, это швейцар такой альпинист гид мочилистый такой парень любитель покататься по каким-то ледникам там полос по каким-то высотам но ну, и собственно лыжи которые он сделал это они парень работал до этого в black diamond и поэтому в общем-то он свой опыт сюда и принес и сделал а, лыжи без рокера длинноправного катания с офигенской рабочей длиной канта, с очень ровным кантом для того чтобы лыжи отлично катались на льду и хватались кантами за все вообще даже если там есть хотя бы чуть-чуть а, если вы не уверенно катаетесь, то в общем вам они не помогут, вам будет на них очень тяжко и очень тяжело. То есть это по большей части лыжи для альпинизма, для катания по льдам и для мочилова. Вот эта серия, как она лояльнее, намного по управляемости. У нее есть задний рокер при этом задний рокер задник достаточно такой как бы оно, то есть можно на него в принципе заваливаться рокер задний не сильно загнут но за счет этого конечно маневрность этих лыж будет больше и лучше и на малых ходах они будут поворачивать достаточно легко лыжи пружинистая, уверенная с рокером, стипаном, носом ужином От них стоит ждать маневренности и простоты в катании. Есть в разных ширинах талии. там 116 я считаю, очень интересная сбалансированная лыжа. И вполне может быть интересно и даже и на тропах хороша, и в катании, на маневрах. То есть для большинства среднестатистических фрирайдеров такие лыжи вполне будут приемлемы и интересны. Как бы, да? При этом это и не они не симметричные, они не будут гулять-вилять. Они будут работать хорошо, стабильно на скорости, на любых направлениях скольжения. Поперечные продольно, потому что не имеют какой-то явной формы. Жесткость у них достаточно выровненная, равномерная, то есть никаких провалов. В них не ожидается Хотя, конечно, как любые лыжи Их надо тестировать на снегу И проверять в катании как бы В горах, а не на диване на форуме вот. Поэтому я пойду попробую Их на снегу поискать на тестах Чтобы не пропустить результаты Тестов факшенов Подписывайтесь на канал Ставьте всему вот так Вопросы на форуме задавайте Пока